Mm. <music> Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на мировую экономику. В первую очередь страдает рынок углеводородов. Так, в понедельник 20 апреля на фоне заполненности нефтяных хранилищ фьючерсы американской Техослайт с поставкой в мае поставили антирекорд и торговались с отрицательным значением. При этом июньские фьючерсы в цене потеряли не сильно и продавались в промежутке 20-30 долларов за баррель. сентябрьско декабрьские фьючерсы находятся в коридоре 30-35 долларов. Исторический минимум Техослайт обновила по нескольким причинам. Во-первых, страны ОПЕК Плюс на данный момент не сократили добычу, а Саудовская Аравия и вовсе отправила в Америку огромные объемы нефти. Таким образом, все нефтехранилища в США оказались заполнены, что и привело к падению цен на американскую нефть. Вместе с тем не пошли оптовые цены на бензин. Так, цена топлива АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за предыдущую неделю снизилась до 35,77 тысяч рублей за тонну. При этом издержки компаний, задействованных в производстве бензина, составляют чуть более 38 тысяч рублей. В среднем на данный момент российские нефтяники работают с убытком в 2300 рублей за тонну самого популярного 92-го. В такой ситуации, когда нефтеперерабатывающие компании вынуждены искать способы извлечения прибыли, немаловажную роль играет исследовательская работа в области нефтедобычи. Особую заинтересованность компании проявляют к средствам, облегчающим добычу тяжелой нефти. Одним из главных республики разработчиков катализаторов, облегчающих добычу, выступает лаборатория «Внутрипластовое горение», работающая в Казанском федеральном университете. Всем известно, что эра легкой нефти заканчивается. Существуют громадные ресурсы тяжелых нефтей, то есть есть ресурсы, но не технологии. Чтобы добыть вот эти тяжелые нефти, нужны какие-то химические превращения, чтобы превратить это вот эту нефть в более легкий, более подвижный вид в пласти. А Объем добычи нефти увеличивается за счет э, снижения вязкости и, соответственно, подвижности нефти в пласти и таким образом увеличивается в Слово казанские катализаторы обойдутся дешевле зарубежных для рядового потребителя за счет своего состава и локализации производства. Всем известно, что переходные металлы – это очень активные вещества, получается, основой наших катализаторов является соли металлов. Одним из полигонов для испытания новых способов добычи нефти уже долгое время является Ромашкинское месторождение, где работы ведутся совместно с компанией Татнефть. Вот у нас Ромашкинское месторождения нефти, значит, от нефти его зарабатывают уже много лет, более 75 лет. И вот сегодня уже добыто более 3 миллиардов тонн нефти, но по геологическим данным в некоторых Ромашкина еще больше, чем добыли нефти. Мы разрабатываем методы, чтобы увеличение добычи, нахождение вот этих вот остаточных запасов, легко добываемых, которых сегодня мы оцениваем 2-3 миллиарда тонн. Сегодня находится в Ромашкинском месторождении. Вот. И для тракт нефти мы создаем вот такую систему. Это система, в которой искусственный интеллект используется, нейронные сети. То есть самые современные такие вот сквозные технологии используются для того, чтобы обрабатывать большой объем данных. Вместе с тем Казанский Федеральный уже не первый год тестирует свои разработки в области добычи тяжелой нефти не только в России, но и за рубежом. Так, в октябре 2019 года на кубинском месторождении Бока-де-Харука была открыта первая горизонтальная скважина – совместный проект КФУ и нефть Александр Фирсов, Универньюз.